Вот Катя Адушкина, и я думаю, что вы заметили, что около месяца я отсутствовала, и видео на моем YouTube-канале не выходили. Привет, ребята, вы на канале Суперлено. Вы видели, что Катя Душкина уходит с YouTube. Давайте я вам расскажу, почему. Во-первых, ей писали плохие комментарии. Изначально я не хотела об этом рассказывать и касаться как-то этих тем, потому что, в принципе, не привыкла показывать какие-то свои слабые стороны. Но в этот раз я решила быть с вами полностью Катя, я тебя очень люблю и ставлю тебе вот такое вот огромное сердечко. Во-вторых, ей еще взламывали... Я что на этом все закончилось, но нет. Взломщик начал всем отправлять мои переписки. То есть там были ужасные сообщения, которые были написаны от моего лица, которые, понятное дело, я никогда не видела. Во-третьих, она рассталась... С парнем. Не знаете, самое тяжелое время было, когда мы расстались с Никитой. Вы знаете и все прекрасно, кто это И тогда как будто вся моя аудитория Отвернулась от меня Как только меня не называли Какие истории про меня только не придумывали И тогда просто все, все мои комментарии Во всех социальных сетях состояли из негатива Ребят, а вы знаете, когда Катя поссорила С своей подругой, то она с ней не поссорилась Они просто очень мирно разошлись Я уже заболела звездной болезнью И бросила лучшую подругу Я никогда в деталях не рассказывала про эту ситуацию Поэтому люди в интернете Начали придумывать какие-то свои собственные Версии и распространять. Столько просто интересных историй я новых услышала для себя. Боже мой, ребят, вообще, по поводу этой темы ничего такого не было. Просто люди надоели друг другу, мы выросли, и нам просто тупо перестало быть интересно друг с другом и все. И, и почему-то подумали, что в этом виновата одна Катя. Хотя они просто разошлись медленным путем. В пятый сняла клип «Лимон», и ей писали в комментариях «Удали клип непословно». Уже я не ожидала ничего подобного. Поэтому никто даже не придумал ничего умнее, чем просто начать ругать не только меня, но и всю команду. «Заткнись и сиди, никогда ты не научишься петь, удали песню, пока не засмеяли». Вот что я видел в комментариях. А еще когда Катя начала снимать каверы, ей начали писать плохие комментарии. Хотя мне очень нравится Катины Клипы, ну и видео. Ребят, давайте картину поддержим, поставим ей кучу лайков, напишем ей хорошие комментарии, ну и на меня подпишитесь. А поставим ей огромное сердце, маленькие и большие, хорошие смайлики. И люблю вас. Но самой последней каплей для меня стал мой танцевальный камер, который я выложила буквально неделю. Мал. Стала читать комментарии, и, если честно, у меня в то время начала кружиться голова от всего происходящего. Ты стараешься, придумываешь новый формат. Каждый день в течение двух недель репетируешь песню и танец, выкладываешь это, а люди все еще чем-то недовольны. Ребят, давайте напишем Кате хорошие комментарии и напишем под, под, под этим видео Кате, не уходи. Чтобы ей было приятно и она не уходила. Как вы поняли, у меня сейчас уже все хорошо. Единственное, что я очень нуждаюсь именно в вашей поддержке. Я никуда не ухожусь. Я остаюсь на видео. Ребята, если вам понравилось это видео про Катю, как, мы как я рассказывала про Катю, ставьте кучу лайков, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. Пока-пока.